экскурсия для детей с нарушенным зрением. Больше всего понравилось э, трогать лялечек, э, смотреть скорую на помощь. КФУ открывает новые таланты. Желудок, навигатор сердца. Эти исследования, они на самом деле э, уникальны еще и тем, что оборудование такого рода такого класса, оно есть в нашей республике только в университетской клинике. В эфире Универньюз, а в студии Аделина Абдрахманова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с руководством Национального университета Узбекистана. От КФУ в мероприятии также принимали участие проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова. В ходе встречи обсуждались основные направления сотрудничества, в том числе и создание на базе Казанского университета центра узбекского языка. Также стороны договорились о создании в ВУЗе музея экспонатов, посвященных жизни и творчеству узбекских мыслителей, и о создании аналогичной музея экспонатов татарских просветителей в национальном университете узбекистана в симуляционном центре института фундаментальной медицины и биологии состоялась экскурсия для детей с нарушением зрения как это было выяснял наш корреспондент в симуляционном центре института фундаментальной медицины и биологии состоялась экскурсия для детей с нарушением зрения.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 Универньюз. Ежегодный студенческий фестиваль «День первокурсника 2022» в самом разгаре. Яркие постановки, костюмы и, самое главное, новые таланты, которые открывает университет в лице первокурсников. Подробнее обо всем расскажем в нашем сюжете. И в тот же миг сотни его личностей рассыпались по свету.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 В униклинике Казанского федерального университета прошел мастер-класс по кислотозависимым заболеваниям. Подробнее в сюжете. 8 октября Казанская гастроэнтерологическая школа провела первый уникальный мастер-класс для специалистов одного из самых популярных медицинских профилей – гастроэнтерологов. Первым в его программе стал доклад заведующего кафедры фундаментальной и клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Саяра Абдулхакова. Эксперт рассказал, как интерпретировать результаты манометрии высокого разрешения и суточный pH импедансометрии. Речь идет об исследованиях, которые необходимы тем пациентов, у которых при наличии клинических симптомов изжоги или кислотышки не наблюдается никаких изменений в пищеводе. Эти исследования, они на самом деле э, уникальны еще и тем, что оборудование такого рода, такого класса, оно есть э, в нашей республике только э, в университетской клинике, в медико-санитарной части Казанского федерального университета. И мы уже в течение более четырех лет проводим эти исследования. Э, поэтому я думаю, что тем докторам, которые сегодня пришли пообщаться и имеют возможность посмотреть, как проводится это исследование, мы разберем на отдельных клинических примерах как правильно интерпретировать результаты, как использовать их в выставлении диагноза и в назначении лечения, я думаю, что они действительно получат очень много полезной информации. Сразу после получения теоретических знаний участники мастер-класса приступили к практическому опыту. Врач-эндоскопист медико-санитарной части Казанского федерального университета Иван Халтурин наглядно продемонстрировал на пациентке униклиники оборудование и методику проведения манометрии высокого разрешения и суточный ph импеденсометрии. По словам эксперта, при помощи этого метода возможно выявление сокращения Способности пищевода. Основными показаниями к проведению манометрии пищевода высокого разрешения является наличие у пациента жалоб как дисфагия, то есть это затруднение прохождения твердой либо жидкой пищи, это наличие у пациента предстоящей антирефлюксной операции по поводу герб либо грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При помощи этой методики мы выявляем функциональные нарушения моторики пищевода, которые невозможно выявить другим методом исследования. Мы выявляем неэффективную моторику пищевода, мы выявляем ахалазию кардии, наличие фиксированной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В принципе, это уникальность. Завершился мастер-класс ⁇ интерпретации результатов исследования ⁇ обзором последних рекомендаций в области лечения гастроэзофагиально-рефлюксной болезни, а также коллегиальным обсуждением. Напомним, что Униклиника Казанского федерального университета является одним из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан. Главная задача врачей ⁇ приложить все силы для улучшения здоровья пациента. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Прием заявок на участие в студенческой Олимпиаде «Я профессионал» стартовал. Напомним, что регистрация доступна до 15 ноября на сайте Олимпиады. Партнерами проекта выступает Яндекс, Российский союз промышленников и предпринимателей и платформа «Россия – страна возможностей». Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги реализации проекта «Научный полк». Казанский федеральный университет за активное участие в акции отмечен благодарностью федерального ведомства. Напомним, что в 2022 году «Научный полк» прошел с 18 апреля по 22 июня. На медиаресурсах Казанского федерального университета были опубликованы порядка 50 материалов. Один из них был посвящен работе Петра Капицы в годы войны над внедрением в производство кислородной установки. Также была опубликована статья о героически сражавшемся за родину выпускнике вуза, а позже профессоре Игоре Романове. В Казанском федеральном университете открыт штаб по оказанию адресной помощи военнослужащим и их семьям. Штаб функционирует на базе добровольческого центра КФУ «Планету добрых людей» в рамках всероссийской акции «Мы вместе» и республиканского движения взаимопомощи «Ердамянаща. Помощь рядом». Сбор продовольственных товаров, медикаментов и других необходимых вещей проводится в кабинете 108 концертного блока КСК КФУ «Уникс». Студенты и сотрудники Казанского федерального университета всегда показывают стремление помочь нуждающимся. И сейчас мы также не смогли остаться в стороне. Здесь будет как и адресная помощь оказываться по запросу, так и будет происходить сбор гуманитарной помощи. Вся информация у нас выставлена на сайте нашего университета, где можно ознакомиться с списком необходимой продукции, которую можно приносить. Штаб у нас работает в Униксе.